Приятного просмотра. И что у тебя получилось? Ну, в целом, вот так. И сейчас получается, смотри, что нужно сделать. Я не разобрался. Ну, то есть не погружался, точнее, где убрать нам то, что мы с тобой писали уже. Ну, в ДДС, либо в планировании? Вот смотри, планирование. Да? Здесь что у нас за планирование? Где? Нету, да, ничего. Ничего нет. А, а мы... Ну, все, везде... на склад завели. Нет. Это вас как бы, да? А, на склад до да, в настройках аудит, вот, тышь, вот это вот вот это вот где это удалить это в настройке аудит счетов настройки аудит счетов ну, вот это есть, да, да может редактировать так это удали вроде все да вроде все ну а вот остатки, остатки еще не заводил да? какие а склад остатки по складу еще не заводил, да? Это еще как бы предстоит сделать все. А. Ну вот что, вот так. Доходы, расходы, да. И у тебя все баланс получается остатки верные там на счетах. На, ну, ну, на день, ну на вчерашний день, да? Ага, все супер. Подожди, подожди, подожди, а вот это вот что значит? Вот это и вот это, это что-то какая-то ошибка, ребят. Почему? Потому что я когда выписку загружаю, он подгружается на Альфа Банк. А ага. у меня вот еще, А я его назвал изначально вот так. Ага. Ну все, придется вот которая по выписке лучше. То есть ну, тебе расчет... Отсюда расчет... надо перенести, правильно? Ну, да, расчетный счет везде поменять и в этом. Вот. Ну, а, что, он... вот здесь нету. а здесь нету, смотри этого счета Альфа Банка. Но он у тебя автоматом сделался, то есть у тебя Альфа-банк ну, автоматом сформировался самостоятельно, то есть у тебя 48 тысяч там сейчас лежит? Да? Так, что надо сделать? Зайди -то в баланс, я тебе вопросы задаю, на них нужно отвечать. <свечес> ответить. <свечес> вот, у тебя сейчас на Альфе 42 лежит, ну на вчерашний день? Да. Вот, ну все, расчетный счет тогда, вот этот 1209 можешь удалить, похер, аудит похерить, да, да аудит и все, что, ну, аудит тоже удаляй, потом а в ДДС все доходы и расходы по нему, ну, то есть ты сейчас с выписки будешь просто брать его и все. А в ДДС у меня вроде не было по нему никаких, то есть у меня же они, где вот счета? Вот, где расчет 1209, это не он? А где счета, где, где, где? Форма оплаты. Это он или нет? Это он, да. Не, не меня не меняй. Он тогда у тебя сейчас будет... Э, у тебя же сейчас остатки верные по Альфе. Вот, 42 тысячи, это же правда у тебя получается? А это что такое получается? Ну, мы удалили этот. Ну, ты говори, я вот тебе говорю, Альфа-банк, 42 тысячи. Правильный остаток. Да, да. Вот, все. Значит, из ДДС нужно все платежи по счету 1209 удалить просто. Вот, и все с этого момента ты, получается, как бы на Альфа-банках заводишь с выписки. Подожди, я их удалю. А где они тогда будут-то все? А ты выписку с какого числа загрузил по Альфа-банку? Ну, когда мы начали? С первого числа. Вот, а ну, давай посмотрим. Там у тебя, ну, они не за задвой... ну, как бы, ну, за платежи или нет? Где? А, ну вот они, да, вот они, альфа-банки. Ну да, а. удал... Получается, вот это, видишь, это одно и то же у тебя. Подожди, а есть... где одно покажи. Ну, Аренда, вот. клиники. Аренда клиники. Аренда это да. А здесь где такого? А здесь такого нету. Значит, ты его не записывал. Не, ну, значит, надо его вот так вот поменять, получается. Ну, вот у тебя тогда вот. банк не сойдет со вчерашним днем. Ты можешь сейчас посмотреть, сколько у тебя на Альфа Банке леж... ну, лежало там на какое число? Ты... Ну, мне надо загрузить расходы вчерашние, и все и тогда ну, да, все да, да, от... ну да, тогда у тебя все зайдет. Короче, тебе нужно вот этот счет сейчас тогда ну поменяй и посмотри, чтобы он у тебя актуальным остатком соответствовал. Потому что у тебя как два счета, ну, непонятно, что есть. Сейчас, сейчас. Ну, чтобы не было такого, что допустим загрузишь сейчас у тебя будет ну, по два платежа там. После каждой выгрузки тебе нужно получается смотреть и это получается смотри вот сейчас да Альфа банк Альфа банк да вот так вот. Тран -тан, -тан, тран тан тан вот все теперь смотри получается что делается теперь дальше Как это сделать так, чтобы... А, ну, пароль не видно все равно, да? Вот и смотри. Выписка. Выписка по 12.09. Вот. А, э, а если я с самого начала сделаю, он увидит одинаковые... Давай попробуем. Давай попробуем. Если текстов, ну, удалять придется вручную и все. Ой, а цсв не подтягивает, да? Угу, текста. Нет, Ан, тебе на поле надо было вытянуть его. квадратик где нарисовал? Угу. Для вас же, да? Для ваших квадратик нарисовали. Погнали, посмотрим. Ну типа что-то создал, да, получается? Вот я вчера типа вот эти только сделал, остальные у меня уже подгружены получается. Здесь вот изменить счет, это что? Это вот так вот я делаю. все, тогда. Теперь, значит, заходим в ДДС. Угу. Нет, нет, в ДДС, да? Так, а где? А, балансе. В балансе сейчас смотрим. Нет, не получается, видишь, минус 16. А на самом деле у тебя сколько там получается? Расчетный счет, он вообще 12.09 минус 101. На самом деле там 6800. О, 1800. Угу. Так, ну заходи в нашу штуку. Давай с этой темой разберемся. Заходи в ДДС, почему у тебя расчетный счет 12.09 вообще есть а, а, начал здесь... показать, как 12.09 у тебя то, -то... А угу. что значит менять все обратно на 12.09 да зачем ну или так или так ну, как бы он тебя, как распознал его, как 12.09 да получается ну да получается что так то есть сверху видишь, а там вы... Получается, что так, сейчас... Как вы увидели, счетов этот счет уже удалили. Так, ну хорошо. Из аудита да, из прям из счет удалили Сейчас заходи тогда в аудит счетов удаляй альфа оттуда. А я тут и нету. Ага, тогда касса и кошельки. Ну, считай, кошельки оттуда удаляй. Угу. Ну, да. Есть, видишь? Да, заходи в баланс. Вот, у тебя получается минус 117. А, вот, надо получается что? Платежи получается? удалить, да. Ага. В... Да, какие-то платежи задублировались просто. Заходи в настройки. Вот, и мотай в самый низ, да, параметры. Вот, скачивай резервную копию, самый последний пункт. Сейчас мы отфильтруем эту альфу и будем искать платежи и параллельно ДДС удалять. Так, а ты можешь здесь фильтр сделать? Да, какие? Фильтр форма оплаты, расчетный счет 209. Ну, вот это 12.09. Так он тут только один стоит, везде. А, ты больше никакие не заводил? А, ну кассы еще, да. И тогда тебе что там по форме. Ну, что тогда тут надо сделать. Посмотреть вот эти два тогда кассы, которые они нам не нужны. Две строчки прям удаляй. Угу. Так, я отфильтрую их тогда. Сейчас давай попробуем по этому отфильтровать. От а до я по статьям. Ну, чтобы посмотреть там одинаковые статьи с одинаковыми цифрами. Ну, вот я уже вижу здесь. Вот и вот. Ну ладно, давай. Сделать командура А два раза, он все выделит. Сейчас. Ну вот поехали, да, вон за двой не считал, видишь, вон. вон дважды. Так, ну находи, давай его аренды клиники тогда. Вон а, дважды. Все дважды за Ну заходи в наш ДДС. Вот, здесь форму оплаты тоже отфильтруй, только эту штуку. Угу. Все, ну и подать, наверное, отфильтруй, чтобы было тоже так же. Ну или форму оплаты аренды клиники сделай. Угу. Все, две грохни, получается. Две любые, да? Ну да, они одинаковые. Так, все, у нас тут будет, давай там тоже получается. А, ну вот косметика тоже. А Переступо всем просто пойти, да, и все, да? Mm -hmm. Тоже две. Они задублировались, потому что я второй раз загрузил выпуск, да? То есть, получается, не... Я до этого тоже их писал. Не находит он, получается, дубли, да, тогда? Ну да, ну тут надо каждый день новую загружать, они а не 10 раз одно и ту же. Ну, понятно, что. Что, тут вроде все четко, да? Сейчас, погоди, вот здесь надо подправить. Как его делать так, чтобы он... Вот ты удалил А, вот, все. Оттуда так я статью не добавлю, да, новую? Uh -huh. Да. Ты как-то это, Сергей, слушай, с этого, с темы на тему перескакиваешь. Давай сначала это поэтапно. Нам нужно, чтобы Альфа показывала верно эти штуки. Ну, да, но ну, просто я потом туда же пойду. Потом, да? Ну, да, потом, ну чтобы мы одно убили дело, короче, а потом, допустим, добавили новой статьи. Сейчас быстро. Uh -huh. Давайте сначала грохнем, потом статьи добавим, потому что сейчас нам надо будет туда-обратно добавлять их. Uh -huh. Ты не сохранил контрагента? А вот здесь вот хз сейчас. своей сколько задуло. Ну, Зади баланс. А все равно. А по выписке ты можешь же отфильтровать, посмотреть, сколько у тебя было там на комиссию банка? Угу. Ну, ты можешь скачать выписку? Ты же скачал уже, да, в Excel? Вот именно эту, по альфа. Или вообще все? Ну да, с альфа, с первого по, это, по ну, в смысле, имеется в по всем операциям или только вот по. Да, да. Так, по всем я уже скачивал, вот же она. Ну, TXT, а нам Excel нужен. Даже ты, по сути, вот эту загрузил, да, выписку? Да. Вот у тебя с первого числа, да, получается, она загружена. Да, с 48. Остаток с сюда поставить его. Да подожди, ты торопишься, ну как бы это, ну не, ну то есть, ты с это, ну зайди в этот, ну как бы ты делаешь, а потом, ну... ну смотри, вот здесь вот есть, 148, смотри, написано, остаток входящий, 148 тысяч, остаток исходящий, 47 тысяч, а ты говоришь, у тебя ну, там 1800 осталось. Потому что по четвертое. А ты по какой загрузил? А почему они же вчера и должны были пройти? Или там еще не все прошло? А, подожди-ка. Ну подожди-ка. подожди-ка. Ну подожди ладно, 47 тысяч. Значит, ничего-то не списалось там. То есть, если мы все сейчас забьем, у нас останется 47 тысяч, должно остаться. А, ну понятно, что не списывалось. Да. Я вчера снял э, деньги, угу. и они спишутся только, получается, когда? В понедельник, там, во вторник. То а есть сколько, они а сколько снял? 43 снял плюс комиссия. То есть вот, видишь, они здесь сейчас, если вот это будет. Вот здесь, вот, видишь, 45, 126 заблокированы. Видишь, да? А вот, сколько у тебя комиссии вот, было? Ну, это вот с учетом комиссии. Поэтому, если это вот так вот сделать, вот сюда. Да, вот так. Вот. Равным это ну, вот собственные угу. так ну супер. Тогда это получается нам с первого тут первое, с 1 числа идет. Нам также надо фильтровать в DDS и смотреть, вообще какие там платежи записались, какие не записались. Тут же надо вот это сделать. Смотри, я сейчас, я понял примерно в чем проблема. нужно вот это сделать. Да, новый аудит, да. Делай его, да, делай его лучше 30 числом. Написать сюда сумму. Так, давай посмотрим, что у нас там в балансе получается. 50 тысяч. Смотри, что не учтено здесь. А, давай 43 тысячи переведем, ну, куда ты там переводил, их же нету. А, подожди-ка. Подожди-ка. Подожди-ка. Тут же еще вот это учитывается. Ну-ка. А -а -а -а -а. Где касса? Вот касса, да? То есть там в кассе же еще, ну, наличка подтягивается 4 600. Правильно? Но Правильно. Это же на кассу показывается. 4600 касса. И получается, что вот здесь вот остаток. Это вот этот, минус 46 А, нет. Касса отдельно. Нет, нет, нет, да. То есть счет не подтянулось просто по расходам. тысяч где-то. Я тебе говорю, давай сделаем перевод сейчас 43 и сделаем комиссию, ну, которая у нас это. То есть ты перевел подтянется, когда выписки пройдет. Я же ее загружать буду. А, точно точно точно окей а, ну давай тогда это уберем вот где файл вот этот получается excel по выписке вот здесь убирай тогда где у нас 1800 стоит убирай вот эту сумму потому что она потом потянется заходи на 1800 и удали вот да вот окей 47 тысяч получается Давай посмотрим на сорок семь тысяч. Так у нас пятьдесят шесть, шесть, пять, запятаешь восемьдесят шесть минус и выписку, шесть. 3660 да, и ну давай посмотрим этот платеж. Может, над одним платежом здесь 3,660. Есть у нас что-нибудь такое? Mm -mm. Значит, это ну, несколько сом. Ну, окей, давай фильтруй ДДС тогда по этому кошельку. Там с 1 по четвертый будем. Ну, как бы сделаешь два экрана и будем смотреть, что он не в чем. Подойти, ну да, форма оплаты только расчетный счет. Да, эти пару раз нажми, чтобы он тут первое число было. Самое первое. а вот. Угу. Вот, и давай смотреть, что тут к чему. Тут нету вообще 3,800. Зайц, иди туда, пожалуйста. У вас был платеж какой-нибудь 3,800? А вот он, 3,800 платеж. Ну да, его и нету здесь. Ну да, значит, если у нас 3,760, значит у нас 2 по 20 лишний. И вот этого 3,800 мы два раза удалили, значит. Что это такое? Давай его внесем вручную. Борисенко, 3800, так, ну, а у меня чего Борисенко? А у тебя есть Борисенко? Борисенко, я удалил. А что такое? И 600, а что, все что ли? Ну-ка, подожди-ка. А, ну да, удалил ее дважды. 3800, значит, нужно добавить. Какого? Первого, да? Первого. Первого. А почему ты приход? Ты приход сделал? Ну. Так, это мы сделали, и получается, сколько? 10 платежей по альфе лишь так что ли? еще раз но ну, у нас не сходится сколько 3 660 mm -hmm. минус 3 800 ну 7 значит по 20 рублей надо удалить ну зайди в комиссию там банка yeah. Можешь любые в принципе удалить? А. Но главное, чтобы потом выписки нормально погружал. Три, четыре, пять. Шесть, семь. Готово. Готово. Сорок семь ноль восемьдесят шесть. что тебе нравится учет вести? Конечно. 47, 005, 86. Аллилуйя. Есть состояние легкой эйфории и радости. Когда сходится баланс, да, да. Я на это правило уже какие-то придумывать, чтобы, например, потом кому-то будешь передавать, чтобы они это. Ну, проверяли так же также. сейчас я еще сам пока. Я понял тебя, да? С этим так. разобрались. Так, почему кассу 9 200 показывают? Тоже непорядок. Смотри. Ну, отфильтрую кассу. Форма оплаты кассу сделай. 86. А, был изначально на статок 8600. И, скорее всего, 4 600 у тебя там в аудите счетов. Посмотри, сколько у тебя в аудитии счетов. Я знаешь, когда я вел учет... Когда я вел учет в этом в план факте. Uh -huh. У меня была такая статья под названием Корректировка. Это не круто. На которую на которую уходило дофига вообще денег. Это не круто. Это было 560. здесь. 5600 в начале а, минус 9200, Сколько я сейчас сложу? 920 минус 5600, Равно типа 360. Да? 3600. 560 было 560 было у тебя на этом на аудите. А, заходи в ДДС. Вот 5600 было. Заходи в ДДС. Ты в баланс в последней очередь заходишь. Вот 560 у тебя было. Заходи в ДДС плюс. Сколько пришло минус сколько ушло? То есть было 5 600 плюс 8 600 минус 5000 тысяч. Вот, получилось 200. Заходи в этот баланс. Все правильно. Все. То есть, если ты чего не. Ну, а баланс по-настоящему сводится. 9200 у тебя действительно на кассе лежит. Ну, мне там надо провести расходы по кассе, и все. Обязательно проведи. Да. Вот и там еще у нас э, не смотрел сейчас видео. сделать. Ой, даже сейчас сделать это. Это. А ты не смотрел видео там по ну с Александром я разговаривают он вел там поставщиков склад и также программа там берет себестоимость каждый день. То есть он переводит там. Нет. Не Сто году всего я тебе говорю, я не успеваю все просматривать. Интрагент, кого все вот теперь все так ну все это когда баланс будет сходиться счет сходит 200 рублей осталось угу. так а, еще момент получается по складу да у нас остался и по поставщикам Момент по складу, момент по поставщикам, всю занести дебиторку, Дебитор... да, посмотреть, вот Саш, обучение, зарплаты ввести по сотрудникам, кому еще сколько должен, короче вот это осталось еще. Ты посмотри, пожалуйста, это видео. Ну у тебя такая же модель, у тебя будет склад и поставщики, то есть поставщики будут в минусе. Вот. а со склада ты будешь списывать только тот товар, который у тебя проходит ну, за день списывает без стоимости. Угу. Так, ну круто, что у тебя сошлось. Ты э, стал э, с минус первого уровня, перешел на нулевой. Вот Поехали ты, дальше. Ты Чё, видишь, сейчас... Смотри, значит, здесь. Ну вот э, столько получается, и оно плюс-минус столько и получается. Угу. А я тут, конечно же, ввел среднее значение за три месяца поэтому mm -hmm. они где-то больше где-то меньше mm -hmm. вот. и по маркетингу я наверное но ну, не было учета mm -hmm. по маркетингу и по содержанию клиники скорее всего где-то что-то не учел но цифра бьется ну то есть вот это это где-то рядом а мне нужно построить гипотезу вот на вот такую цифру ну, за какой период это понятно что ну, за какой-то период, да, выйти mm -hmm я понял sí. ну, это наш супер лист по сути угу. вот и ну, я тебя буду спрашивать например вот у тебя количество продаж по ну, где желтые да там по этим по врачам можно больше сделать давай сделаем допустим 160 например количество продаж по Статисты, допустим, 21. Ну, то есть такие как бы минимальные. 1600, 1600 хорошо, но ну, давай 160 пока. Подожди. Подожди. А, ну вот, я понял, 160. Здесь у меня методом вычисления это было. Подожди, а валовая прибыль, подожди, у тебя получается, найди. Наведи на валовую прибыль. Не-не-не, на врачей. А, здесь я это, да. Вот, нажми на нее, получается равно. 140. Ну вот 17 умноженное на 140. Подожди, я средний чек вычислял таким образом. Это на это. Теперь ну да. Вот здесь да, сделать. да, не-не-не, не-не. А, ну можешь... Это на вот это. Можно ну, так. То есть здесь -то так, так останется. Тут вычисление идет отсюда. Лучше сделать, из... чтобы у тебя вот, вот... Да, а 16 Я понимаю, что да, вот так вот. Здесь вот. такая же петрушка будет. Беспорядный порядок, ну ладно. <laughs> так, ну а, что, сделали, да. получается, что 160. А, там давай сделаем 21, например. Ну, здесь поболее надо ставить, вот у меня эстетист, видишь, как я сидел без эстетиста три месяца, а Он у меня только вышло. А -а -а. И по сути, если я и сделаю, ну не знаю, хотя бы она сделает ну штук 30, да, то есть это будет плюс-минус нормально. Вот. А ты да, 70. 70. 70. вот так вот, и, да, и это равно. вот так вот. Угу. Так, и давай по разнице тоже что-нибудь там чуть-чуть пропустим. Это Ну вот, если бы я ее продавал, ну тут такая же история, кстати. Да, да, да. Такая же 7640. Вот. Равно... Mm -hmm. если бы я ее продавал, 100... допустим, ну там 40 случаев, okay. то это где-то вот так вот было. А, ну, да. смотри, давай в итог зайдем. А почему здесь поменяло? А. Я там ничего не поменял. Че, все, что ли? До миллиона не дотянуть. Не дотянуть, никак. Давай врачей больше тогда. Давай здесь сделаем 50. Здесь оставим 160. Ну, типа, да? Вот и вся задача. Ну смотри. Смотри, другая история. У меня затраты по маркетингу будут выше сейчас. Иши, ш... а, Затраты по маркетингу в переменных затратах. И они будут за счет чего? То есть, во-первых, у меня будут подрядчики по рекламе 20 плюс 40. Вот. Это первое. Второе. На трафик. А... <звук> Слышно, да? Да. На трафик примерно. Если по двадцатке. Ну, то есть, смотри. Это мне нужно определенное количество лидов получить. Смотри, чтобы мне сделать 160 продаж по врачу, это должно быть... Ну, теперь возникает вопрос, как сделать вот это. Ну и как вот сделать вот это. Там же это поменяли только. Возникает такой вопрос. Теперь возникает такой ответ. Смотри, значит, если мы сюда заходим, если мы сюда зайдем... Что я увижу? Вот и что увижу. Да? То есть это у меня равно вот это, зеленая на 3. И вот у меня... Так, 140. А это повторных. И вот новых. Mm -hmm. да? Кстати, угадал практически точно, видишь, с долей выручки новых клиентов. Вот что получилось. Mm -hmm. 29 равно. Это деленное на 3, равно вот столько. Получается 140. Вот отсюда берется 140. Здесь вопрос: типа как сделать 160? Да? С, с учетом того, что врачей у меня стало меньше. Все. По факту работает один врач. А в течение этих трех месяцев у меня их работало. Ну, там, Лейл еще работал. Еще один врач работал, но она, правда, мало делала. Но в основном только, только Лейл. Это значит, что мне нужно вывести плюс одного врача. Вот здесь да? это мы mm -hmm. ставим вот сюда пока что выкидываю. вывести, Это значит, получается первая история, вторая история. А для того, чтобы это сделать, ну то есть у меня должно быть как, да? То есть 160, оно откуда сложится? Да? 160. Это будет как? Это будет новых клиентов сколько-то и сколько-то постоянных клиентов, да? С угу. учетом того, что мы примерно понимаем, что это 0,3, да, по текущим позициям, умножить на 0,3, то это получается 48, да. А это равно, вот это умноженное на 0,7, 112, правильно, правильно, 112, то есть получается, у... за счет чего идет? То есть мне нужно прирасти в новых клиентах, причем прирасти в два раза. Прирасти в два раза. Для того, чтобы мне прирасти в два раза, то есть мне получить 48 новых клиентов, угу. мне необходимо сделать таким образом, чтобы у меня было... Это процент доходимости, да? Чтобы у меня было... Нет, умножаем, отделим. Чтобы у меня было 80 записей. Чтобы у меня было 80 записей. А, при моей гипотезе, что у меня сейчас будет записываться каждый второй, это 0,5. Должно быть 160 целевых качественных заявок. При цене заявки на сегодняшний день 160 я умножаю на, на ну, допустим, там сколько у меня получается сейчас цена заявки. дайте я посмотрю. разошелся. Сейчас. сейчас, секунду. Так, цена цели 460, 920, 360. Короче, типа где-то 500 рублей приблизительно. То это получается 80 тысяч рублей на трафик. Ну вот, ну вот. Это опять же очень так примерно. Трафик здесь 80 тысяч. Прочие платежи на рекламу. Разумеется, что это будет оплата работы по... Плюс оплата работы. О, а я знаю здесь кого не посчитал еще. Сейчас. А, плюс оплата работы этого. Примерно где-то так. Плюс у меня фотоассистент еще возникает. Так, у меня по факту 50. И его еще а, налог. Налог на фото. Это получается сколько? На 4, развить на четыре. Опять же, очень примерно. Вот это надо уточнить. Ну вот, где-то так. Даже здесь бы я вот так вот поставил. Потому что, скорее всего, новые тесты будут. Ну, примерно вот таким вот образом. По врачам увеличил, а эстетисты тоже там розничные, а там же тоже нужны лиды. Или ты продаешь тем, кто придет, им же и продашь? Увеличим. А, ну я и не увеличил ничего, за счет, а, за счет того, что я убрал, у меня еще 38 освободилось, ну да, ты со мной, да, Коль? Ну, 20 в трафик, ну, как бы, что ты там, на 40 все, давай на это, на 60 прибавим, то есть, 120 да, да, да. наверняка долбануть, там же точно нужен результат. 50, так вот, Проверочки. 40, 20, да, да. Да. да, Где-то так же. У нас счет получается ноль, да там? Ну вот, смотри, надо добавлять. А еще смотри. Надо добавлять. Лист, смотри, ты врачей там, да что сделал. Они же у тебя больше будут продавать, получается. Ну, процент постоянных переменных там. Ну, самый верх вот, они вот по врачам. У тебя же доля будет постоянных больше. Доля ага. постоянных меньше будет у тебя в суперлисте. Так, доля чего будет меньше? А постоянных клиентов. Ну, то есть ты больше новых нагонишь. Ну, я, смотри, я же посчитал -то вот в количестве... Ну, типа а. На 70 также. Я бы ну, тебе рекомендовал там, допустим, 35... Ну, да. Даже вот так вот... Да. Не, по факту... У тебя, ты э, факты поменял, а тебе надо было в плане... Да, да, да. Угу. Ну, не так усильно сильно он стал. Но, По факту не поменялся. По факту здесь то не поменялось еще 1647. Ну да, чуть-чуть подрос. Но это за счет того, что... Ну да, то, что типа там увеличилось тоже. Окей. Ну вот. Но... Надо увеличивать, получается, что мне тогда? Для того, чтобы мне дойти до своей вот этой его вот цели, то есть надо еще 40 тысяч добрать. 40 тысяч я могу добрать за счет чего? Если я вот здесь сделаю больше продаж, ну, сделай ну типа, ну, это не так. Но это не факт. Ну, хотя бы точно это... дело, там 55 и статистов 55. Вот. Хотя бы будешь понимать, из чего миллион складывается. Давай 56, ну, Метод научный. Метод научного... Метод научного интегрирования. Так вот, алгоритмирование. Ну вот, тогда вот так получается. Мне вот здесь нужно, вот у меня задача возникает. Это вот здесь сделать 60, чтобы да, у эстетистов это было все чтобы... ну, сделать 160 вот Здесь вот, чтобы было продаж и 55 продаж по разному. И чтобы было продаж вот здесь вот. Вот у меня, собственно, очень простые задачи. Конечно же, с сохранением вот этих вот тенденций, То есть вот здесь Понятно. это должно сохраняться. Вот эти пропорции, они должны сохраняться. Да, и тебе нужно сейчас задачу прописать. Чтобы не это... Ну вот. А, тебе это сейчас в задачах нужно прописать? Ну, ну, да. Вличить количество докторов на 20, 40 до, 6, до 160. Увеличить там количество эстетистов. Да. Получить... По, получить э, а, ну второго эстетиста еще, да. После Получить 80 запись клиентов. Расписывай какая-то звонок. Давай. Алло. Угу. Что я сделал? Включился, говорю. Включился куда? В работу, ты так сразу все цифру понял, начал ну, понимать, что делать сразу, да? Ну, звонки, возможно, прослушать, как они у тебя там заявки принимают и как назначают встречу, за какое Сейчас время. Сейчас дойду до этого. Сейчас, Коль, я быстро накидаю. Давай. Пока все. То, что вот выгрузил из головы сверху сразу. Uh -huh. Если что-то сделается вот так, так. Поля здесь, да? Выполнено. И, ну, и пиши, статус готово. Как можешь распланировать это по датам? Ну, или вначально что будешь делать? Так, это что такое? Ну, будет дельта, если все сделаешь, будет... Да, это плюс. Да. А можно сюда поставить вот так вот. А, итого получится... Да. Так, равно. Так, поинтереснее. Итого получится. Вот это. Хорошо. Так, ну и смотрите, там функционал... Да, с говоришь? Функционал расписывал. Нет, еще... Я занимался еще этим тоже смотри, это очень важно потому что ты сейчас все планы наставила функционал незавершенки завершёнки тебя постоянно будут ну, отвлекать что ли mm -hmm. это мы их лучше выписать буду заниматься завтра да то есть посмотри там где функционал незавершенки видео обзоры и выписывай там примеры чужой удали получается начиная хотя бы накидывать чтобы раз созвонились ты например что-нибудь из задач сделал я посмотрел там как ты dds ведешь да уже там правильно вот то есть мы еще ну, почти настроили как бы да я понял я понял я понял я понял то есть, -то вот есть это по... нормально вот это сейчас понятно, вот это сейчас понятно. Угу. ну да и сейчас нормально сейчас. получается баланс но вот, э, открой сервис чего открыть надо сервис ну, что? Вот, и открой прибыль. Угу. Вот, и в какой-то месяц вот должна чистая прибыль получиться миллион. Да, это... я понял. А это откуда сейчас? 103? Ну, это видишь, чистая что ты, ну, ты закинул и эту закинул. То есть ты потратил, ну, пришло 132, потратил 236. А почему потратил 236, если пришло 132? что это за история? А? У тебя же были деньги на кассе, там, на Альфе. А, да, я понял. А, да. Вот, и какой то там 13 месяц. У нас должно быть миллионов чистой прибыли получиться. Тогда мы, по сути, ну, как бы на цифрах все понятно, по ДДСу там, ну, выполнили цель. То есть нас можно будет. для этого надо сделать вот это, по сути, тут все понятно. Ну да, и. Ну, еще... значит, получается, следующее движение. Этому, насколько я Но смотри, здесь да, что-то начать сделать, функционал не завершёнки прописать и Сашу и видео Саши посмотреть, чтобы у тебя появились поставщики и склад нормальная э, в сервисе. Где я, в этом? Я тебе в WhatsApp отправил отдельно. Видео Саши, да? Ну да, чтобы мы потом могли точно зафиксировать. Вот эти деньги заработал не то, что мы там фин-модель поставили, типа такие радостные, все хорошо. Вот, а где ну, факт того, что мы действительно заработали? Вот, если ты ДДС будешь вести, и будешь видеть, да, например, все четко. Да понял. Да понял. Да понял. Да понял. Да понятно. Да понятно. Вот. В Телеграме. А ты мне в личку закинул, мне? В WhatsApp я тебе в личку отправил. лично там вот про сервис, где мы с ним разговариваем. Его посмотри. Ну, вот это хорошо. Вот это хорошо. Вот это понятно, типа, вот это понятно. И получается, то вот по сути. До нас тут не хватает, сервис до конца ну, начал, ну, встроил, да, со складом и с поставщиками. А, и функционал незавершенки. Вот. Ну, естественно, как-то ну, да, ну, ну, делать, да, чтобы ну, мне ну, тоже ну, обратную связь тебе дать. И чтобы у тебя <свят> отходилось в сервисе каждый день, по сути. Все, супер, отлично. То есть а почти... теперь получается смотреть, надо. Mm -hmm. мне надо получается теперь еженедельно вот вот цифры цифры. Ну, типа сколько у меня здесь сколько здесь, сколько здесь и какое значение? Ну можно, да, можно так делать, чтобы оно меня не отклонило. Можно, да, можно. Тоже. Как у тебя план флаг? 17 э, вести. Так. Mm. Вот так вот. Да, и смотри, мы настроились, как бы, но ну, не до конца, смотри, там функциональные завершенки, и вот ну. этот поставщики и склад, чтобы ты им пользовался. Вот. Я думаю, еще раз. Ну, смотри, я сейчас сделаю. Ну, завтра сделаю первичный вариант. Плюс там за неделю повыписываю. А вот этими движениями ТМЦ и так далее, блин, вот жалко времени прям вообще. Потому что мне сейчас нужна выручка. Ну, я, наверное, передам это.